Выгорание. Что это такое? Это самое сложное чувство, которое вам реально не поможет. Выгорание. Когда вы реально выговорились, реально что то сделали и посмотрели людей, поэтому лучше, что можете сделать. Это, если вы стали пробовать еще раз, то вы знаете, других, чем они занимались сходите куда-то ну, поправьтесь отпуск сделать